Всем приветик. Совет от ваших друзей. Расклад плюс таро. Давайте посмотрим, какой совет вам хотят передать ваши друзья. Друзья могут быть разные. Самое главное и самые нужные и лучшие друзья – это вы сами у себя. По поводу также лучших друзей могут быть сколько угодно. Не обязательно, чтобы там одна лучшая подруга была или один лучший друг. У вас лучших друзей может быть много, очень-очень много. Также друзья могут быть и животные, которые рядом с вами вас поддерживают. Ваши друзья вас любят. Также ваши близкие – тоже для вас, друзья. Ваша семья, родственники, родня в личной жизни. Это как парень, девушка, мужчина. Вы тоже для себя, друзья, относятся к вам, друзья, с любовью. Вас любит, ценит. Давайте, <свят> давайте сейчас посмотрим совет от ваших друзей. О, даже карты. Так, по отношению. Проявление, когда вот вас друзья видят, они видят вас как солнышко яркое, энергичное, бывает, что... Э, вы можете проявлять любовь только к себе или к определенным людям. А друзьям вы бываете, что не прислушиваетесь, говорите «все, сами будем там, сама решать буду или сам буду решать». И друзья думают, что вы сами все хотите и никакие советы не нужны. Но также понимают, друзья, и видят, что вы хотите быть самостоятельными. Бывает, когда нужна поддержка, вас поддерживают, вас ценят. Видят, что вы со всеми делами, со всеми вопросами справляетесь. Неважно, в каких вопросах. В вопросах финансовых, в вопросах жизненных, годовых. У вас все получается, у вас есть энергия, вы чему-то всегда учитесь. Вы, когда нужно, проявляете силу. Также они видят, друзья, вас очень преданными именно себе. И у вас будет любовь. Также вас друзья любят и понимают, что вы умеете любить себя, да и любовь других. Также друзья видят, что вы хорошо относитесь к своему здоровью. Бывает, что даже если вы не высыпаетесь, вы можете, ну, например, не плюс мало часов поспали, да? Вы можете на следующий день все дела сделать, какие нужно будет, у вас все получается. Даже если какие-то бывают неудачи, что-то не получается, вы все равно с юмором относитесь. У вас энергия хорошая, даже в финансовом плане. Вы учитесь не только чему-то новому, даже и хотите научить и других. Вы правильно и по справедливости поступаете. Мудро очень даже начинаете относиться к каким-либо вопросам. Либо же бывает, что моменты ситуации нужно что-то решить. Вы подходите именно с такой с точки зрения, как нужно будет правильно вот решить. Справедливо, чтобы у вас энергия была не только вот на какие-то нужные, важные ваши вопросы решать, а и также энергия остается и на новое, чему-то обучаться, проявлять свое отношение к окружающим. У вас есть все возможности показать, не только самим себе, но и показать своим примером, что вы со всеми трудностями можете справиться. Также ваши друзья вас поддерживают. Так, любовь. Ваши друзья вас любят. Даже вы любите своих друзей. Друзья могут быть разные, я уже говорила. Наша природа, и животные, и люди, и насекомые могут быть, и предметы даже могут быть вашими друзьями, талисманами для вас, которые будут приносить вам удачу. Так, энергия друзья, также вам дарят энергию, энергию любви, радости, смеха. Всегда вас поддерживают. Также вы поддерживаете своих друзей. Финансовый вопрос Ваши друзья вам помогают именно в финансовом вопросе и также в возможностях, что-либо вам помочь, решить ваши вопросы. Также и вы можете друзьям помогать и в финансовом вопросе, и в каких-либо возможностях. Так. По поводу отношений. Друзья к вам относятся хорошо. Также и вы относитесь к друзьям хорошо. По поводу отношений. Кому-то не хватает встречи с друзьями, посидеть, посмеяться, пофоткаться. Друзья хотят вам передать, чтобы побольше времени проводились с друзьями. Чтобы отношения не так были частыми и не такими редкими, а чтобы отношения были для того, чтобы вам о чем-то новом рассказать, показать в... и подарить вам любовь. И также ваша любовь, друзья, возможно, могут нуждаться, например, и мы грустно, а вы как солнышко можете подарить свою любовь. Также, друзья... О, тут я как было? По поводу любви. Друзья хотят, чтобы... Было не только общение, но еще чтобы друзья могли чему-то у вас учиться. И также вы чему-то учитесь у друзей, что-то новое. Что-то познаете. Ну, не то что что-то познаете, а именно новые знания то, что вы вот раньше вы не знали, и вы начинаете обучаться вместе с друзьями. Либо же вы обучаете, вы относитесь к друзьям. Так, хорошо, что начинаете свой опыт жизненный или чему-то вы научились. Вы учите своих друзей. даже друзья вас чему-то учат. Говорят вам: вот как можно поступить, как можно правильно сделать. Новые знания вам дают друзья. Друзья вокруг вас, и сами вы являетесь. Какой раз? Я уже говорила много раз. Лучшими друзьями вы сами у себя. А потом уже друзья могут быть вокруг вас. Друзья могут быть и предметы и ваши, талисманы, которые вас поддерживают, защищают, оберегают. Также и животные, которые лучшие ваши друзья, которые вам помогают, себя рядом с вами поддерживают. Могут быть и природа. Кому-то вот хорошо вот прогуляться и почувствовать силу природы. Тоже для вас и стихии, и солнце, и луна. вот все, что вас окружает, это все ваши друзья. Также люди. Те люди, которые даже не проявляют, как-то показывают свои отношения не очень хорошие. На самом деле они тоже ваши друзья. Только они в плане опыта. Они помогают вам понять опыт взять, если даже вы с кем-то поссоритесь, они вам дают понять, толчок, да, вот, или намек на то, что вот тут вот надо именно какой-то опыт, что-то надо понять, почему из-за чего, то есть они вам дают опыт, именно вот те знания, которые вы сможете где-то не прочитать, или можете даже не увидеть в фильмах там, либо же в мультиках неважно те, или даже в жизни, то есть этот опыт, который нужно будет именно для вас, чтобы вы это пережили. Друзья бывают разные. Также друзья, которые дарят вам энергию, любой заботу, и также друзья, которые наоборот у вас берут энергию, вашу любовь, вашу заботу. Друзья бывают разные. Самое главное. И лучшие, самые лучшие, прям, друзья, это вы сами у себя. Всем пока.